Похоже, я не виню вас в этом, но вы довольно смешные. Знаете, я бы вам каждого, блядь, убил бы в тот момент.